Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и мы все так же продолжаем играть в Resident Evil 8. Я, значит, с последнего раза выключал Сонику и сохранился немного не здесь, сейчас по-быстренькому добежал. Сохранение было возле нашего опухлого друга, вот, быстренько до сюда добежал, и продолжаем. Я напоминаю... Мы пришли в особняк, маленький особняк нашей кукольницы, второго члена круглого стола, так скажем. Тут четыре правителя, так скажем, в этих землях. Одна из которых была леди Димитреску. Тут, кстати, было написано Дай свои воспоминания», вот, вот на этой табличке. Сегодня мы не будем бояться, не будем паниковать. Не будем ругаться, матюкаться. Мы сегодня спокойно, без паники, все проходим, все находим, всех убиваем, розу спасаем и из деревни убегаем. Да? Начинается. Ну нет. Без кукол. Давайте только без. Чуть-чуть. чё, чё, чё? чё? Куда? Куда пойдем? На вписку зовешь? Пошли. Куда идти? На вправо пойдешь, на вписку попадешь. Так. Ну, ну -мо, моё сколько будем идти? Или мне куда-то надо идти? Давай я пойду. Куда идти? Куда пойдем? Пошли, куда идем? Наверх идем. Ну серьезно. Я же сказал, мы сегодня все быстро проходим, без паники. Я иду. Сюда иду? Сюда не иду, да? Ой, эти пашечки! Так, спокойно. Я надеюсь, это не будет. Вот это вот. Вот это Это хорошо. Мне нравится. И дом, кстати, не такой большой. Ты понимаешь, что это значит? Значит, либо там охеренно большой подвал. Дом Беневиенто, Либо мы слишком быстро встретимся с нашей кукольницей. А я не очень-то готов. Опачки. Здравствуйте. Можно зайти? Пустите. Так, ну давай сначала это, обстановку проверим. Сейчас только, блин, что тихо? Что Ну, ща, погоди секундочку, никуда не уходи, я сейчас приду. Вот просто буквально секундочка, считай, раз, два, три, четыре и погнали. Все, я вернулся, видишь, не так долго. Так, э, отсвечивал, просто свет выключить надо было. Э, ну, собственно, welcome, как говорится. Добрый вечер. Я представитель компании Арифлейм. Не, не хотели бы вы приобрести нашу продукцию? Чего? Это что такое? Ну... это а, да ты как-то подстремнее, чем замки, на самом деле, более, знаешь, такое сжатое пространство. Я хочу зайти. Вот сейчас сюда скримак бы какой-нибудь, чтоб я обосрался, да. Было бы хорошо, да. Ух. Присел бы. Так, ну на второй этаж я не пойду пока. Слышишь? Кто-то иду. Ну да, ну да, ну пустите куда-нибудь, не хочу наверх. Ну, я так понимаю, вот эта наша женщина здесь сидела, и такая, хоп, слышит, кто-то идет, и такая все разбросала, блин. А к гостям готовится. Я в гости иду. Дед супец. Опа, она. Собственно... Видите, видишь, да? Ну ты чувствуешь, чем пахнет, вот ты представляешь, да, вот? <смех> Физика, стены? Я могу стену поцарапать? Один раз, да, походу? Блин, ну так сейчас как-то немножко боязно мне. Я могу вот этих кукол ломать? Не могу, блин, почему? <смех> Сюда всегда блин, не могу. Соберись, тряпка! там мы пришли дочь спасать, давай, соберись! Мы, я же сказал, мы сегодня спокойно. Мы сегодня смелые, храбрые и непобедимые, блин. Чего так патронов, мало? Подожди, я сейчас что-то. Ну хотя на пистолете много. Да ладно, ну куда тыкаться-то, блин, я на второй этаж даже не сходил. Есть карта? Я по кругу хожу. Да? Я, кстати, в фае что-то не подобрал. Ваза. Да ну, серьезно! Такие большие... Ебасы. Ломал. Кукла. Нет. Серьезно? С двух сторон заперто? Работает! Не, я не пойду. Пошли сначала. Сходим тогда наверх. Значит нам сюда скорее всего надо. По вот этим длинным коридорам обшарпанным прошлись, так сказать, атмосферой, пропитались. Так что, скорее всего, нам туда... На, скорее... Не, ну так-то она вполне себе симпатичная. Ну, ну не. Ну кто таких кукол делает, ну -мо, блин. По-моему. Вот, блин, эти тени везде, блин, такие стрёмные не могу, блин. Это от этих, да? Вот от этих шайбочек. Да ну серьезно. Тут как-то. Как-то уставатенько у вас в вашем особнячке. Где движуха? Ремонт, кап, ремонт нужен. Ты видела у Димитреску целый замок, блин, надгреханный. Ничего у нас никуда не пустят, ну, блин. Ой, ну ладно. Нет, так нет. Знаете, не очень-то и хотелось. Пойдем отсюда. Между прочим, я здесь что-то не нашел. Здесь? Вот я здесь что-то не нашел. Что я мог здесь не найти? Я же везде все прошелся, протыкался, прошуршал. Чему я что-то здесь не нашел? Серьезно? Да все, короче, погнали. Хватит. Сиськи мять. Берем дробовик, потому что с ним как-то комфортнее, сподручнее помнишь вот в какой прошлой серии или не в прошлой обороте в лабешне как зарядился от неожиданности сам не ожидал ой так кнопка да предупреждаю я ну вот я тебе говорил а я тебе говорил да что здесь либо мы слишком быстро столкнемся Совсем либо здесь охеренно огромный подвал, блин, под домом. Кто так делает? Зачем? Кто это придумал? Это можно? Блин, это что такое? Серьезно. Правда, блин. Но я не хочу. Ну и давай не буду. Да? Ладно. На мужика. Все. Ой-ой-ой, зачесался Тебе страшно? Я потому что... Ты слышал? Двери щелкают. Я не прочитал, кстати. а Алкалоиды горных растений. То есть она с помощью растений кукол оживает какие-то. Это что? Это какие такие растения принимать надо, чтобы куклы оживали? Это интересно. Подскажите рецептик. Я, конечно, исключительно в научных целях интересуюсь. Нет, такое я не приветствую. Слышно. тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук так. тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук в тук тук тук тук тук в тук тук тук тук тук тук тук тук тук Ну это та самая кукла И отсюда никуда, да? Ха? Серьезно? Ну, суткнись блин. Ключ всем С иглой Ну вот это сейчас маленькая мразь оживет Или не оживет Сейфрум? Серьезно? Не, ну если в сейфруме будет нападение Это все, это... Это просто отвал всего, это просто разрыв. Это инфаркт сразу, миокарда, прям вообще прям. Без регистрации и смс. Ага. Но у меня ничего нет подходящего. Скорее всего, у нее надо подобрать. Позже в это углубление можно вставить предмет. Знаешь. А, Так у нее вот часть розы! Сука, давай, да! Что? Так, ну я... Стоп, где мое оружие? Матри Мия. В смысле оружия нет? Ты чё И этот, блин. Ты дурачок? Руки-крюки. А, ну да, я же забыл, что у него с руками проблемы в этой части. Ну вот они мию делали, да, кукольную? Чего? Пульс ищешь? И чё? Опа! Ну давай, давай. Ты выключи, блять, радио. Бойка? это подожди это про нас про розу я тебе говорю на по помощью каких-то растений оживляет всю эту херню ну, блин без оружия так то вообще не комфортно да. вода работает в резиденте серьезно Тут надо набрать что-то да неужели хоть какой-то кран открылся? Так, почитать что-нибудь можно? Блин, а серьезно, столько книжек и ничего почитать нельзя. Да ну серьезно, и что делать-то? Вы что, я пришел пугаться, а не загадки решать. Да? Что вы мне хотите? Я же сюда зачем-то зашел. Правильно? У меня ничего нету. Подобрать я ничего не могу. Или могу? У меня даже Или ножа нету, серьезно. Ну, блин, ну серьезно. Да, да, да вы что, вы так не шутите. Да я понял, я понял с первого раза. Что? Ну, давай. Что, надо еще куклу изучать? Давай с другой стороны подойдем. А. Это... Это какая-то извращенная штука. Это шутка. что? Кукла? Мия? Опа. Подожди, ну это мы еще головоломку решаем. Ну это я понял, это вот мы символ. Кстати, сотри, это может... Может быть... Да ты перестань, ё-моё, меня пугать. То, ведь ты слишком прочных надо чем-то разрезать а ты же такое мне это вырезать потом не придется а вот отмыть кольцо надо будет ага хер да не снимает лунечка кольцо покрытой крови но ну, с кольцом я знаю что сделать получается вот, вот, вот сюда, сюда, сюда, сюда, здесь. Отрывай. Отрывай, нет? Что-то как-то не знаю, зачем. Улика. Завести. А, ну в куклу завести, да? Ну, правда. То есть она делала по фотке куклу. Мии. Ну, ты, конечно, кукла, вот, да. Так, кольцо. Но ну, это по-любому. Теперь надо его осмотреть. Да? Получальное кольцо. Хватит стучать, блин. Блин, все стучит всего. И что? 05-29-11. 05-29-11. 05. 0. 5 5 20 9 11 страшно блин серьезно и я без оружия сейчас с голой жопой буду ходить да слушай не бегайте а? <сíts> <сíts> спасибо закройте с другой стороны пожалуйста <сíts> <сíts> блин ну серьезно я блин обосрусь скоро. я не могу мне страшно неправда страшно Я, блин, уже мокрый сижу весь почти Ой, закрой а подальше Ага, а ну вот сейчас я заведу скорее всего шкатулку Блин, ну серьезно, ничего не дают, ни патронов не дают, ни ничего, вообще ничего, за... нахрена это, здесь эти шкафы расставлены, чтобы я что, время терял, зря. А с другой стороны, если вдруг что-то будет, знаешь, проверка, вот ты открываешь, такой думаешь, ой, все, не буду больше шкафы открывать, тебе в конце, на тебе, гранатомет него спрятали. Откуда она здесь? Это твое? Нет? Ну, я так и понял, что ключ надо вставить. Потому что больше нечего. Да ладно. И что делать? А, поменять. А -а -а. Ну, смотри, это сюда. А -а -а. Нихера не пойму. Это сюда? Нет, это не сюда. Это сюда, значит. Нет. Подожди, вот это сюда. Нет, значит сюда. Нет, а здесь что? Ну, вот это вот с этой прям стыкуется хорошо. Что тогда? Может вот так? Нет, ну это по-любому сюда. А вот это сюда? Нет, вот это сюда. Да. Во, кстати. Значит это сюда. Да? Запустить. Uh -huh. Ну, по-моему, я прошел. С первого раза. Пинцет! Чтобы глаз выковырить. Ну, блин, вот... Вот тянут, тянут, тянут, тянут. Вот уже напугали, чтобы я обосрался, и все. сколько можно? Я за каждый угол боюсь заглядывать. Ты сделал. Блин, это серьезно. Это издевательство, ты согласен? Но теперь я могу глаз вытащить. Это что? Не могу? А что я могу тогда? Не ну подожди, блин. А я тогда не понял. Ну это я понял. Я может еще что-то не смог связать. Может, еще что-то здесь можно? Да хватит там окнами хлопать. Да ладно, еще что-то есть. Что? Э... И? Что если я с этим могу сделать? Ничего? Ничего. Блин, а что делать-то? О! Еще в рот можно тыкнуться. Ну, теперь здесь нужен пинцет Да? Ну, конечно. Ага. <говорит> Я по привычке дорого пытаюсь достать. Откуда у тебя такая информация, а? Женщина. Откуда у тебя такая информация? Так, и что теперь делать? А, изучить. А -а -а -а. Сброс. Назад. Закрыть. И что? И что теперь делать-то? Ну, получил я пленку и... Я сейчас немножко не понимаю Что нам, бляха-муха, делать? Теперь вот это можно сделать? Нет Может на глаз наложить пленку? Я не понимаю просто вообще Я... Ворона Ворона, понятно Что, к двери сходить теперь? Надо как-то на пленку, наверное, перенести вот этот символ вороны, а больше ничего, больше никуда тыкнуться нельзя. Я везде тыкнулся. Ну, пойдем посмотрим. А я больше не знаю, что делать. Ну, вот сюда. Ага. Ну сюда что-то надо вставить. Подожди, а я не понимаю тогда. Я тогда не понимаю. Я вообще ни хрена не понимаю. Тут закрыто. Подожди, тут подсказка должна быть. Вот как раз-таки, как нам открыть эту дверь? Вот здесь. Ну это да. Три символа, это понятно. Один из символов, скорее всего, нам нужно вытащить ее в глаз. Как его вытащить? в душе. Нет. не чаю. Блин, серьезно, что такие сложные головоломки? Я же думал, мы сегодня быстренько пройдем, кукол всех победим. И все. А что делать-то? Кусоки на пленке извлеченный изо рта куклы ну, это я понял может что-то есть что я не вижу ты видишь что-нибудь Я и не вижу. да серьезно серьезная заявочка ну блин Ну, реально, и что делать? Это и нет. Все двери, блин, шуршат, крипетают, не безите, блин. Ой, серьезно, ладно. хорошо и там без паники ну по-любому куда-то сюда ведь да? не подходит к самку лифт не работает нет электричества а. наши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 А -а -а. Это подсказка, как решить. Лучший друг Розы во всем мире это, наверное, вот эти обезьянки. Ей очень нравится эта сказка. Это вот этот хоррор про ведьму какой-то. И нет по Посейдона и так далее. Самое важное для нас на свете, это скорее всего, Роза. Подарок на свадьбу от бабушки и вообще в душе не чаю. И вечной любви и ты на ко мне тоже Роза подходит. Так, давай посмотрим. Это так а ну вот смотри значит это, это сюда это а, на любви ко мне это подарок от бабушки и вот так а да? нифига прикинь с первого раза запомнил. да? чё смотрим какое кино мультики колодец и звонка у нас тут этот господи как это называется а, забыл слово, как называется, когда из разных вселений, вселенных э, вместе связывают. Кроссовер, господи, вот. Можно я не пойду? Блин, Итан, возьми хоть какую-то, да хотя бы книжку возьми, чтобы если что уебать, блин. Ты что такой? <смех> ну, серьезно? Ну, не надо! А -а -а, блядь, вы правда думаете, что? Вы ч, блин, думаете? Бинты пойти порезать. Это срез? Или это кто? Ты куда? А, и сейчас с другой стороны открою. Телефон будет звонить? да да я вас внимательно слушаю и прошу послушай я не хотела скрывать это Мия? я не хотела терять тебя разрушать нашу семью Мия о чем ты говоришь я так люблю вас обоих но, но мне, мне пришлось у нас между прочим сюжет раскрывается да Опа, ключ с... с женщиной. Так, ну сейчас мы сможем позже это этот можно вставить предмет. Спасибо большое. Так, а... ну блин, музыка гнетущая такая прям, я не могу прям. Не могу, не... Мне как-то некомфортно, знаешь ли. Блять, сразу не открылась Так. Да схватить пожалуйста итан где машинка сохранить Ой. нас между прочим раскрывается что э, мия знала что с розой что-то не так и от нас это скрывала может в конце вообще кажется что мия не умерла это все подстава специально типа сделали все только для чего да да. Ага. что что да блин можно хоть чуть-чуть под... ну, блин а... немножко было раскрыть так, ну нам сюда это вот точно, прям вот эту штуку надо сюда вставить по любому. Ага. У нас тут несколько разных ворон. Нам надо по и не только ворон. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а. Вот три масонских символа и что там была какая ворона? В а три закрытых глаза тогда не масон. И а -а -а, ворона, значит, летящая. Летящей походкой. Ты вышел за... А, ну вот она у меня стоит. И закрытые глаза. Все. Вот. С первого раза. Вообще. Ну, ты серьезно, да? Да, ну нет. Ну, не без оружия, подвал, ты дурак! А ты дурак, точно, ты точно дурак! Lynch. Страшно. Не бойся, я с тобой. Пройдем через это вместе, давай. Моя бляха, муха. Ну, тут прям хорошо, тут прям хоррор начался, прям блин, у меня прям это. Я еще буду молчать не потому что как-то. Да куда? Чего? Ну, учет электричества. Ну все, пиздец, приехали. Чего? Чего? Все мне плохо. Я ухожу, мне плохо. До электрощитка мне дойти никто не даст. Я в этом больше, чем уверен. Блин, вообще напряженно. Везде свет выключили. Везде свет выключили. Тело пропало. Да? Подожди. жестко жесть <плыши> <плыши> даже сказать нечего потому что блин тут реально хоррор пошел <плыши> а <плыши> Что это такое? Это пуповина Что это? Блять Беги Мне плохо, блин Блять, сюда Плохо, я не хочу. Удаляй игру. Открывай, пожалуйста. Запускай. Ну, пожалуйста. Если нет электричества, запускай. Что, что, что, что? Сюда что-то вставить надо? А, Борелев с ребенком. Борелев излифтов... а, из лифтового электрощитка. На нем изображен ребенок. А, и... Не все. Да мне вообще я не могу, мне плохо. Понимаешь, мне плохо. <связать> я не могу. Как серия идет? Серия уже полчаса идет. 100. Дайте мне оружие, пожалуйста. Пожалуйста. <свист> <свист> <свист> ага. Нет, да? Квест такой, шкафу. Вот сейчас.. Сейчас вообще не легче стало, ни разу. <свист> Блин, вообще ты не представляешь мне, прям жутко прям. Правда. тупик а -а -а. То есть здесь где-то продох продохранитель предохранитель здесь можно спрятаться серьезно не ну, мы спрячемся Здесь можно спрятаться? Спрятались? Да не дыши так! Ну все, пиздец Я так и думал. Тихо, тихо, тихо. Никого усыновлять не буду. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не твой батя, я не твой отец. Я не папа, не папа. Не папка мне здесь. Сколько мне здесь сидеть? Да, да, да. Он здесь, да? Он здесь, блять, он здесь, да? Да вылази, вылази там, вставай! Беги! галюны еба плохо ебать все жесть не могу плохо завалил сейфрум сейфрум сейф все нахер перевернул сейфрум уже не сейфрум ой так а... О, подожди все <с playoffs> а -а -а -а. давай на этом остановимся О -а -а -а. А то я сейчас умру на. Но... Как бы я думаю, сейчас дальше будет еще большая жесть. Фу, блин, прям, прям вообще напряжника. напряжненько. Тупо я просто в не играл и и все вообще. У меня слов нету, правда, нет, жутко, жутко. Вот это прям хорошо, прям ух продврало меня. Фу, тогда давайте на этом сегодня закончим. Uh, я, наверное, сейчас следующую серию сразу буду писать. Просто я делаю, если слишком долгие серии, они просто будут записываться, я не знаю, поскольку. Поскольку они будут заливаться и так далее. Так что... все Все, отпустить меня не может никак. Ладно, на этом сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!